иди. Ой. Привет. Ой, Уница. Белка-танцов. Слушай, она а может кофе напилать? Все кратятся с тебе это? Do do do do Jump Keep going Bob Yelkath, Yelka dan floor Jump, jump, jump, jump here to reach the armor. Do do oh so